Ну, кто первый? Коша, започни. А? Давайте. Давайте. Я здесь для того, чтобы прославить Бога. Сначала мы были как кандидаты три дня на Траздиесе. Пескадоры. после этого Пескопи, мы стали пискодорами пискодоры человек какой-то вещи заворчал это значит человек который закончил да этот семинар из какого века же как попадн там и при... хочу рассказать о том как я туда попал за тридцать девять нам при две года тебе же мне казало два года назад Наталья еще я слышал казала, от Ряздия и от Натальи и тут стала пандемия то не и стана. тогда началась пандемия и не получилось поехать Тази года назад пак штяг да хоря, но Подариха И в этом году я тоже хотел поехать, но нам с женой подарили экскурсию. В Турции, в Турции это не было не очень большое искушение для меня. Я хотел очень отдохнуть. Обаче, друг но у Бога были другие планы. И я начал болеть, у меня поднялась температура, когда мы выехали. И потом я остался дома. И, разбрах, да И тогда я понял, что мне нужно ехать на Трездес. Нечто, да подтверждение, Бог на испытва, Бог на воде. Еще хочу сказать что-то как подтверждение того, что Господь нас э, испытывает и письмо вернут, я верну, получил письмо от Лорд. Э, э, я получил одно письмо. Лорд. Лорд Ларри Майкл Ротшилд. Который да а, а, на... меня искушал, чтобы я вошел. А, нет, царство. я но... английский, и трудно его да но... Письмо просто на английском. А... Иллюминати, в что сметка, которые в их организацию, и ты и, и, и если и така, я, така, я войду така. к ним, я буду очень защищен. И не, че ми предлага тая И а, это просто меня... Нечто си. Это так, короче. Меня куда? Но а, разбах, чисто на правильную месту. я понял, что я на правильном месте. Первое. Тору то нечто, Это, е, че, че на правильную месту. Второе. Что там я был на правильном месте. Радости в Господа. Просто в радости Господа. На откровение, на казва към откровение на... Иоанна сказывается. Откровение Иоанна говорится. Да от церкви. Че... В одном из церквей. В послании говорится о том, тях, что у Иисуса есть только одно против них. Это то, что они потеряли свою первую любовь. И сячку прочтем. Знаю твоё труд и терпение, че не да тихора, так, что не труд и терпение, что ты не можешь терпеть. Ну и он людей, това, таси таси У меня любовь. против тебя только есть то, что ты оставил свою первую любовь. И Ас честно, казалось, бях исстиновал. И я, у меня началась простуда. Бях некофе э, исстиновал, смесал любовь той вещи легко простудил. А, в том простудена. плане, что моя любовь остыла к да. Богу. Uh, имах нужно да что Не знаю, что, но том, имах нужно. Когда да я приехал, обаче, я не буду обещал, говорить подробностях. Да любовь на. Просто любов, которая была там. И на людей, которые собрались там. Танцую, на вместе со своим сыном, и да 18. даже если бы с надумной смеялись, просто, меня это не волновало. А, а, я получил такую радость. Радость от, от, от, радост от того, от, что люди из Казахстана, от, от бывшего Союз, Советского от страны, Союза, Америка, Израил, из Америки, из Израиля, са дошли от Германии, да от, Германия, от много да не стран, никого, но много страны са дошли приехали, и са жертвовали от, си, и от и се, своим временем и финансами, да для того, чтобы подарить нам Божьата эту радость, Божию радость. Разърчав, не и я просто хочу вдохновить просто вас, не рекламирую, не а вдохновляю, пустила, получите что если вы хотите получить эту радость, на то, за счет, вам то, нужно было быть на этом троздеце, потому что это был просто невероятный троздец. Не знаю, как трездесс. было раньше, но это было я сам впечатлен. На са много неща, комплексно, но само да не отнем много, много времени. я служители? так много которые просто с одной стороны на другую. От uh, в бялото, из черного к белому. Че не может да може это да не может не, докосни, не, това не впечатлить или не коснуться? и из животе, Бог променя, и жизни, которые Господь меняет? Е, всъщност, Бог да направить только Бог может это сделать? И, върчам, и да вас, а звана и просто хочу, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, очень жаль, что, что, мы, много что мы не записали эти свидетельства, потому что они реально были очень сильными. И третье, которое меня впечатлило, это то, что я познакомился евреи. с евреями там. А, не ждал много я зарадам, не видел много радов, таких, радов, таких и евреев. И я рада, рад, что и здесь есть евреи. Пусть будут благословить вас. Израил, я увидел, пак за из Это тоже и для меня было да гости, И мы друг, другу, что друг друга в гостях. В общем, много возможностей за новое враги, очень много для новых знакомств, контактов. Вярвам, получите благословие верю, что вы получите благословение който на вярвам, че Турция, Турция, вроде да. будет в Турции. А с Я очень хочу поехать. Я вам желаю проповедовать в Турции. что у меня знаете, есть по желание по проповедовать в Турции. <laughs> Я вас люблю. Бог да Пусть Бог вас благословит. Слава Богу. Давайте, кто...